В Казанском федеральном университете прошли учения по гражданской обороне. Получит ли выпускник КФУ 10 миллионов рублей? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Красильникова. Опубликован рейтинг лучших вузов России по версии Headhunter. В нем Казанский федеральный университет расположился на шестой позиции среди почти 400 вузов страны. Рейтинг включает в себя пять параметров. Популярность вузов в своем регионе – Востребованность выпускников у работодателей, относительный уровень ожидаемых зарплат, величина опыта работы и текущая трудоустроенность выпускников. Казанский федеральный университет с показателем 104 балла разместился на шестой позиции ранжирования. Зарплатные ожидания выпускников составляют 40 тысяч рублей в месяц, а индекс востребованности выпускников равен 9. Умение быстро принимать решения дается не всем. Чтобы научиться мгновенно ориентироваться в ситуации, необходимо проводить своеобразные репетиции. Как провели тренировку по эвакуации в КФУ, узнаете в сюжете. Ежегодно Казанский федеральный университет проводит плановые пожарно-тактические учения. Создается условия, близко приближенные к реальным. В такой обстановке все присутствующие в здании должны как можно быстрее эвакуироваться и отточить практические навыки борьбы с огнем. В ликвидации условной чрезвычайной ситуации, произошедшей в котельной вуза, приняли участие нештатные аварийно-спасательные формирования Казанского университета и спасатели профессионального аварийно-спасательного формирования «Регион Спас». Они отработали действия по спасению пострадавших, локализации и ликвидации возгораний в котельной Казанского университета, а также провели профессиональное формирование по деблокировке пострадавшего с применением гидравлического инструмента. После выхода опасного вещества в помещении котельной произошло возгорание с последующим взрывом и с последующим горением. В результате двое пострадавших. Один пострадавший у нас внутри с отравлениями, значит, продуктами горения. Один пострадавший наружу, он у нас находится под завалами результате обрушения. Обоих пострадавших мы показали, как мы это работаем, как мы организовываем работу по эвакуации пострадавшего из задымленных, из загазованных помещений и отработали э, поисково-спасательные работы с пострадавшим заблокированным ну, условно плитой. Проводить подобного рода мероприятия важно в первую очередь для сотрудников и персонала. На особо опасных производственных объектах в любой момент может произойти авария или возгорание, к которому работники должны быть готовы. Каждый человек вот который осуществляет деятельность на таких критически важных объектах, он должен знать свое место, если не дай бог, что случится. Если случается, вот как сегодня замысл случилось, сегодня произошел выброс запаха газа, после этого произошел взрыв и, по сути, пострадал человек. Поэтому, если не дай бог, ну, в жизни разные ситуации бывают, поэтому к этому тоже надо быть готовым. Сотрудники котельной уже готовы. Они знают, как выносить, куда выносить, что одевать, в течение какого времени должен покинуть и так далее». Всего в ликвидации аварии в котельной было задействовано порядка 50 человек, в том числе 5 нештатных аварийно-спасательных формирований КФУ, пост радиационного и химического наблюдения, санитарный пост, группа охраны общественного порядка, аварийно-техническая группа по электросетям, аварийно-техническая группа по водопроводно-канализационным сетям. Внимание всем! Экстренная учебная эвакуация в здании интерната в целях безопасности тем немедленно перейти по переходу в здание интерната. Учебно-тренировочные мероприятия проходили и на базе IT-лицея Казанского федерального университета. Специалисты отрабатывали действия сотрудников охраны, персонала и обучающихся при угрозе совершения вооруженного нападения на учебное здание. Сценарий предполагал, что якобы один из учащихся лицея хочет прийти в учебное здание с ружьем и боеприпасами. Если мы при пожаре, людей эвакуируем на улицу, то есть выводим из здания, то в данном случае этого делать было нельзя. Почему? Потому что мы не знаем, с какой стороны может прийти этот мифический стрелок, и могло получиться так, что они бы столкнулись ну, лицом к лицу с эвакуированными нами детьми, и ну, последствия были бы... Понятно какие. Потому что здесь было принято, это на мой взгляд, единственное правильное решение, эвакуация через переход внутренний в здание э, общежития IT-лицея. Мероприятие с участием представителей Росгвардии, МВД, МЧС прошло успешно, как и три дня назад в лицее имени Лобачевского. Прежде всего, цель таких учений, чтобы у лицеистов и педсостава на уровне подсознания отложилось, как нужно действовать, если создастся такая ситуация. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. В Казанском федеральном университете стартовал третий международный форум «Россия-Африка». О межконтинентальном сотрудничестве и не только – далее в сюжете. Мы следуем той задачи, мы строим мосты обмена культуры, знаний.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 В ближайшем будущем планируется открытие африканского кабинета, а также изучение языков континента Африки. Адалина Абдрахманова, Никита Киншин, Универньюз. 12 октября в творческом пространстве Маяковский прошел закрытый предпоказ нового интеллектуального шоу на ТНТ. Среди общего количества участников в борьбу за 10 миллионов рублей вступил выпускник Казанского федерального университета Булат Ханов. Приоткроем завесу тайны в следующем сюжете. Such a fit. 15 октября на телеканале ТНТ стартует уникальный проект «Вызов». Шоу, где 12 матерых звезд шоу-бизнеса и 12 молодых звезд из мира науки попробуют понять друг друга и стать напарниками в испытаниях на выносливость и интеллект. Им предстоит не только проверить себя на прочность, но и побороться за главный приз – 10 миллионов рублей. Если с командой шоу-бизнеса все более-менее ясно, ее участников зрители могли видеть не раз на экране своих телевизоров и смартфонов, то с командой умников нет. Интеллектуалы – люди из другого мира, любящие науку, музыку и литературу шоу двое ребят из татарстана и оба из команды умников зарина шифигульлина шахматистка из набережных челнов призер чемпионата европы среди девушек и булатханов писатель из казани выпускник института филологии и межкультурной коммуникации казанского федерального университета номинант премии forbes 30 до 30 в категории искусства а также лауреат множественных премий мероприятие разделилось на несколько основных моментов перед показом первого выпуска шоу-вызов зрителям была представлена возможность познакомиться друг с другом уделить время фурши а также послушать рассказ татарстанских участников о проведенном времени в Карелии. Сейчас там гораздо больше людей. Я радуюсь, что я застал то время, когда это был еще такой необжитый уголок. А так сколько есть? будет еще после шоу? Далее началось то, ради чего все приглашенные зрители собрались в пространстве Маяковский. Эксклюзивный показ первого выпуска шоу. Спойлеров, конечно, не будет, потому что посмотреть его самим обязательно стоит. Во время показа зал практически не умолкал, смех и восторг был слышен от каждого. Больше Вместе с ними в нашу продатели десятков грантов и степень. Будущее нашей страны. Я пишу... Я ну и завершающей частью стала пресс конференция на которой представители СМИ и блогеры могли задать интересующие вопросы. В одном из ответов Булатханов признался, что как только ему предложили принять участие в кастинге, писатель сразу же согласился, решил рискнуть и попробовать. Вот Зарина сказала, что не ожидала, как будет круто. Я как раз ожидал, но я не знал, как именно. И вообще, прекрасный монтаж изнутри это ощущается совсем иначе. И события, ну, в общем-то, они долго длятся и так хорошо спрессованы. Прямо мое опасение канала ТНТ. Вот я в целом, как вы уже заметили, не самый эмоциональный человек. Я догоняю очень поздно какие-то вещи. И на этом шоу сыграло со мной злую шутку. Отметим, что в 2013 году Бладханов окончил филологический факультет КФУ, а спустя три года защитил кандидатскую диссертацию по теме Советский дискурс в современной русской прозе. Параллельно он преподавал русский язык и литературу в средней школе и писал рассказы. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялась встреча руководства КФУ с представителями государственной компании «Российские автомобильные дороги» и «ПАО КАМАЗ». Казанский университет был представлен в лице проректора по цифровой трансформации и инновационной деятельности Дмитрия Пашина. От компании «Автодор» на встрече присутствовала заместитель председателя правления по интеллектуальным транспортным системам Виктория Эркенова. От ПАО «КамАЗ» в мероприятии приняли участие главный конструктор по инновационным продуктам Сергей Назаренко и другие. Стороны обсудили возможные направления сотрудничества в рамках проекта создания специальной инфраструктуры для движения высокоавтоматизированного транспорта на скоростной автомобильной дороге М11 Нева. В завершении встречи стороны договорились наметить план совместных действий.